Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать замечательный вот такой весенний-осенний наборчик. Я вязала его на девочку с 7 лет. В принципе, размеры подойдут от 6 где-то до 9 лет вполне. Наборчик я считаю, в принципе, унисекс, потому что в зависимости от цвета можно связать как на девочку, вот так и на мальчика. Вот, если вы возьмете более такие мужские тона, соответственно, получится на мальчика. Шапочка мне нравится с эффектом шапочки бини, то есть немножечко с отворотиком назад, вот как вы видите, макушка у нее немного свисает назад, выполнена платочной вязкой и вытянутыми красивыми лицевыми петельками, то есть благодаря вот такому чередованию получаются замечательные такие полосочки. Снут тоже выполнен таким же узорчиком, на мой взгляд, очень довольно-таки гармонично и просто, я думаю, справится даже начинающий, вот за два вечера получится такой замечательный у вас наборчик. Конечно же, ссылочки я оставлю в описании под этим видео. Смотрите ссылочку на шапочку и снуд. Кому понравилось, конечно же, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем хорошего настроения. Пока-пока!